А, -а, -а, а ты где? И сюда. И сюда, и сюда, и сюда быстро. Стопэ, стопэ, стопэ, аномалии. Аномалии, аномалии тут. Задолбали, аномалии. Чё как? А? Чё как? Я нервный, не держи меня на мушке. Я когда выпью, я буйный да понятно Неразговорчивые чуваки какие-то иди нахер обычный автобус и все как обычно то спорит о чем-то то Кто просто сидит Доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И это Тень Чернобыля Мы продолжаем с вами проходить Сталкер Итак, мы, короче, с вами а -а Взяли, вернулись к Сидоровичу Взяли у него спецзадание, Вот, и пошли, короче У нас как, как обычно Начинается серия С мелодий на гитаре Вот а -а Вот, мы пошли, короче Искать тайники Тайнички Да, тайники взяли, короче, дофига патронов Спасибо вам э за подсказочку Дофига патронов для Гадюки Но Гром мы так и не купили Потому что Сидорович его кому-то продал По ходу дела Вот, и Он, он сраный барыга Ну, я думаю, если у Сидоровича не появится э -э Гром То мы с вами... Надеюсь, когда долго долговцы нас пропустят себе, возможно, там у них есть еще тоже торгаш, наверное, какой-нибудь. Я думаю, в каждой, ну, локации какой-то торгаш есть. Вот. И посмотрим там, может, там какое-нибудь оружие есть и купим. А пока копим, короче, деньги. Вот. Копим деньги. Еще Мы с вами... Мы с вами, короче... Узнали, что где-то есть, короче, тайник стрелка. Вот. Тоже надо бы туда отправиться. И посмотреть, что там такое. Там какие-то ценные документы. Вот. Так, кресту лагеря бандюков. Возле лагеря бандитов под крестом я спрятал хабар. Окей. Направляемся туда. Направляемся туда. Так, я думаю, наверное, наверное, выбрать ружье, потому что здесь у нас мутанты всякие блуждают. А Автомат мы будем тратить чисто на людей, на этих на бандюков там, на военных. Да. Спецзадание заключается в том, что нужно украсть какие-то. Так, где, где, где псина? Где псина? Где ты тявкаешь? Вот, э -э спецзадание заключается в том, что нам нужно... А чё я устал? Погодя, а чё я устал? Да ладно, я перегружен? А чем я перегружен так? Странно. Странно, странно, чем я так перегружен. Так, почему у меня опять э -э не выбрано... не выбран артефакт вот а, заключается в том что нужно украсть какие-то документы у военных но ну, блин с военными это жесть а, я почему-то не готов пока <laughs> с военными воевать это жестоко я, я думаю это будет вообще дичь просто полная так окей что здесь у нас здесь у нас артефакт артефакт угу. хорошо всего лишь артефакт. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Э, из. Так. Э, спрятал товар под самой крышей, а домик возле моста. А, в домике возле моста. Окей. Пойдем туда. Я как раз в ту сторону, да, направляюсь. Вот туда мне надо. Вон, я вижу крышу этого домика, значит, нам туда. Окей. Погнали. Блин, я так резко, короче, выдыхаюсь Просто жесть Просто жесть Мне надо что-то сожрать, наверное Бляха, чем я таким, короче, переполнен Что пипец Друзья, напишите в комментариях Есть ли здесь возможность как-то увеличить Грузоподъемность свою потому что блин 50 килограмм это мало 50 килограмм это очень очень мало так по мне стреляют окей хорош хорош я мимо про я мимо прохожу ёпта я мимо прохожу чего пристали то я не суюсь к вам туда на территорию так где-то здесь вы кстати говорили да что здесь что-то есть Так. Блях, бежит сюда да кряхтит недалеко ну окей падла давай ладно Бляха, если я туда... Ну пипец, вот это я попал, а? Если я туда упаду, там у меня разнесет, короче, аномалия. Да. Охо-хо-хо! Нихрена! Вот это дичь. Вот это дичь. Это вояки, это вояки. Туда, Жесть. ну-ка ты где есть минус один короче и там наверное, гранату может кинуть а да где граната то у меня где мать его граната так болт Ха. а где граната Погоди, а где у меня граната? Эк. Бинокль. А, по идее, четверка, наверное, граната. Это болт. Что за дичь? Бинокль. Опа! А, а, а как мне гранату выбрать? Погоди. Может сюда? Может сюда? Может сюда? В смысле, а почему? Я гранатой не могу пользоваться? Чё за дичь? Бляха, пока... Пока тут, короче, ковырялся с гранатой, то... И они разбежались. Ну ладно, хрен с ними. Так, окей, здесь где-то у нас есть тайник. Где-то тайник, короче, надо почитать. почитай ты уже а -а -а -а! твою мать почему все так криво почему я не могу прочитать так мне хотя бы знать где она находится где этот тайник находится либо наверху где-то либо скорее всего наверху мне кажется наверху где-то перезарядиться так Тайничок, тайничок Мой ты тайничок Тайничок, тайничок Мой ты тайничок Так, э, здесь нихера нет Я не вижу Значит, где-то внизу Где-то внизу, надо внизу где-то заходить, короче и будет тайник Опа, смотри, артефакт Мне бы его как-то взять так, Сейчас мы его Но, но, но, но И как мне его подобрать? О-о-о-о, погоди, оп-оп, хорошо, хорошо, красавчик, красавчик. Так, окей, а где у нас тут тайник? Небо бы как-нибудь прочитать, вот. О. Спрятал товар под самой крышей в домике возле моста. Под самой крышей. Угу, значит, все таки наверху. Значит так, значит... Все-таки наверху. Окей. Под самой крышей, говорит. Бляха. Ну давай ты, Ч ⁇ такой хиляк-то? ⁇ пта. Боже ты мой. Под самой крышей. Под самой крышей, короче, наверх. Короче, все-таки наверх. А, возможно, вон там. Наверное. Только как туда забраться? Вон туда. Какая-то лестница, может, есть? О. Досочки наверх. Хорошо, хорошо. Шикардос. Под самой крышей, говорит. Под самой, мать его, крышей. Так, стопэ. Опять по мне стреляют? Мне туда не, не залезть. Под самой крышей. Что за дичь? Почему этот сраный тайник такой сложный? О, хорошо нашел. И все! И все! Радиация минус 10. Кровотечение плюс. Плюс процентов. Ни хрена себе. Будет на процентов, короче, кровоточить меня. Результат взаимодействия навали, понятно. Это нафиг. Охо! Упыри, а. Вот упыри. Так, где у нас э, следующий ближайший тайник? Ближайший тайник вот здесь. Нужно пере... пройти под крестом. Когда мы с братками отбивались от собак и в погонях, зак... э, я закрыл какое-то добро под крестом. Пусть полежит. Окей. Надо пройти через железные пути. Хорошо. Так, так, так, так. Паркурим, паркурим ляха вояки саны. оружие заклинило так где еще Да что тебя клинит-то, епта. Пристрелю. На! На-на-на! Умирать будем сегодня, нет? Умирать сегодня будем, нет? Да, хорошо. Хорошо. Интересно, а они, я вот если сейчас их всех перебью, короче, они появятся снова. Да умирай ты, ёпта. Что такие живучие-то, падлы? Хорошо. Так, у них, них по-любому какое-то добро есть. Хорошо. Блин, ну так быстро патроны кончатся. Так, так реально быстро патроны кончатся. Они, они, они, они не умирают, нифига. Окей. F5. Ну, в любом случае, они не с тем связались, короче. Хорошо. Трупики я потом... Обыщу. Сначала, короче, надо. Э! Говнюк. Ты где? Вот и все. Вот и все. Окей, давай-ка порыскаем, короче, трупиков. У них по-любому что-то интересное должно быть. Так, хорошо, хорошо. Патроны. От автомата, который у нас заныкан. Опа, смотри пистолет. Экспериментальный прототип пистолета Фора. Так, стоп. А, удобность, скорострельность. Ну он, смотри, он чуточку, чуточку, совсем чуточку, короче, покруче, чем наш. А, наверное, возьмем. Наверное, возьмем. Вот. Всяко лучше. Всяко лучше. Я думаю, здесь малейшее, короче, улучшенное. Ну, малейшее улучшение для той же брони, для оружия будет заметно. Так, где еще? где-то еще труп должен быть. По-моему, здесь у дерева. Угу. Бляха нафиг нафиг этот пеколь ну-ка давай-ка блокпост проверим ну-ка давай-ка сейчас я тебе проверю и посмотрим что у вас тут угу. я надеюсь что они здесь не появятся патроны и все и это все Да, не густо. Не густо, Микансион. Так, где там? Хорошо. Бандитский склад. Короче, снова какие-то тайники там подкрывались. Смотри, опять а, тайник. нести заказчику обещанное. В смысле? В смысле? Так, ладно. Окей. А, перехваченный бандитами Глуз. Ну ладно, мы, мы возвращаться не будем, короче. Мы все равно будем туда-сюда бегать, да? Вот. А в эти пока тайники мы возвращаться не будем, поэтому идем как вот шли по порядочку. И в сторону бара. Потому что так мы с вами будем туда-сюда бегать э, вообще все прохождение. Окей. Ну-ка, у нас не переместился этот. Так, артефакты. Лунный свет. Вырожденный случай активности аномалии электро. И, видимо, такую замечательную округлую форму можно получить, если подвергнуть аномалию воздействию Дорогой артефакт. Окей. Результат взаимодействия аномалии. Ага, это мы читали. Так, ворона. В зоне выжил только один вид птиц вороны. Или вороны. Другие пернатые не смогли перенести радиации и не научились убегать аномалий. Чтобы не погибнуть в лабиринте и гравитационных возмущений, военные летчики используют сложные детекторы, а вот секрет воронов скорее, скоро сведет с ума орнитологов и биологов. Существует много теорий, объясняющих данный феномен. Впрочем, все они сходятся на том, что причиной чуда является развитый. Мозг ворона, сумевший выработать сложнейшие рефлексы. Окей. Псевдогигант какой-то. Огромная туша, состоящая из каплеобразного туловища и пары гипертрофированных конечностей. Вот что такое псевдогигант. В руконоге используются... Данным существом для передвижения и хватания жертвы. взрослый особь достигает веса в 2 тонны при росте около 2 метров. Внешняя неуклюжесть очень обманчива. Псевдогиганты стремительны в движениях. Их мышцы обладают просто поразительной мощью, а кости в прочности не уступают металлу. Головной мозг защищен толстейшим около 100 миллиметров... Ми миллиметров... Миллиметров... А черепом... Кроме того, многие сложные функции выполняет спинной мозг. Поразительно также умение... Псевдогигантов формировать на поверхности Земли локальные ударные волны, поражающие в ограниченном радиусе все живое. Угу. Контролер какой-то. Марина человека похож, да? Редкий мутант, встречающийся близко к центру зоны. Нишний напоминает гуманоида с непропорционально увеличенной головой, обладает развитым восприятием, а также способностью контролировать поведение менее развитых и живых существ. Матеры особи способны брать под контроль даже людей нихрена себе. Это опасный противник, встречи с которым боятся даже самые опытные сталкеры. Ни хрена себе. Не хотел бы я с ним встретиться. Окей, сталкеры одиночки. Сталкеры исследующие зону в одиночку. Таких большинство, поскольку членов группировки отбирают драгоценное время, тем самым уменьшая заработок. Кроме того, некоторые просто по натуре свои склонны к одиночеству и независимости. Группировка Свобода, какая-то еще. Анархисты из Сарвиголовы, объявившие себя, бор себя борцами за свободу на территории зоны, и поэтому постоянно конфликтующие за армейские подразделения военными, с группировкой долг. Свободовцы считают, что информацию о происходящем в зоне нельзя скрывать от человечества, таким образом оспаривая монополию правительственных организаций на владении здешних тайнами и чудесами. Окей. Okay. <coughs> Усталость. Если вы бежите либо несете большой вес... Вы начинаете уставать. Если вы устали слишком сильно, то вы не сможете не бегать, не ходить некоторое время. К счастью, силы быстро устанавливаются. Стоит только постоять, отдохнуть некоторое время. Окей Окей. Так, э я пока читал, я сбился, короче, с мысли и забыл, что я хотел сделать. Пробраться. Кстати, Света помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Хм. Интересно. Интересно. Что-то новенькое о стрелке, короче, прикинь. Так, сейчас а, сходим, короче, к тайнику. А потом пойдем. А, я хотел посмотреть... А -а -а -а -а -а -а. Так, кабанюха. Ага, -а -а -а, ты где? И сюда. И сюда, сюда быстро. Аллилуйя. Аллилуйя. Ох ты, ох ты, падла. Так, ни черта. Ни черта. Окей. А, я хотел посмотреть... Э, погоди. Не передвинулся ли у нас убить сталкера? да, вот чувак. Не, он все находится, короче, там у бара. Я не успею. Один час остался, я не успею. Так что... Так что... Ладно. Так, э, узнать у Лиса о стрелке. Угу. Лис у нас охо... находится недалеко. Окей. Так, давайте сгоняем, короче, к тайнику сначала и пойдем к Лису. Ну там в домике, наверное, сидит, да? Так, стоп, стоп, стоп, аномалия, аномалия, аномалия тут, да, да, аномалия. Кто хрустит? Собаченц. Ага. Собаченц. Окей. Блин, столько аномалий кругом. Вообще жесть. О! Во. Это че? Радиация минус 10, выносливость минус 18. Формируется аномалий, жарко. При высоких температурах а внешне выглядит как подчерневшее колевидное образование с глянцевой поверхностью, покрытое трещинами. Окей. Окей, бляха, почему я не могу, короче, кидать граната? Вот это меня настораживает. Почему так? Эй, народ, здорово. Чё как? А? Чё как? Я нервный. Не держи меня на мушке. Я когда выпью, я будет. Так, ладно. не а, держи меня на мушке, окей. Ты чего, пустое? Тоже, что ли, с этими гавриками под мостом встретился? Вот эти суки, меня вообще сейчас чуть не раздели. Хабар им почти весь отдал, а они сидят себе и жируют. Что бандюки, что вояки, это эти на блокпосту, разницы ноль. Так я их уже закокошил, короче. Так что, проход свободный. Надеюсь, они не, это, не появятся. Юрик Коматозник <смех> Ничего, выжить пытаюсь все дела Окей, что у тебя тут, пять тысяч Пять тысяч Так, это мое, Это мне не нужно Это я тебе продам Это мне не нужно, это я тебе продам А это что? И Ну, и это мне тоже не нужно Ух ты, я здесь еще, смотри Камень, цветок, радиация плюс тоже не надо Погоди, ага, хорошо Так, э, медуза э, Полистойкость Так в принципе, мне тоже не надо. Плюс радиация мне не нужна. Окей. А вот денежки мне нужны. Спасибо, братьюнь. Спасибо, братьюнь. Так, привет. Олег Скив. Да, понятно. Неразговорчивые чуваки какие-то. Иди нахер. Окей. Так. Идем. Лис, лис тут, тут лис. Сталкер лис. Бляха, народ, вы, вот вы, мне на всех, короче, аптечек-то не хватит, я от кого не встречаю, все, короче, Выручайте все лежат и помирают, на, держи, короче, аптечку, больше не проси. Спасибо. Так, э, теперь я тебе внимательно слушаю. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им все в последнее заинтересовались? Ну, сказать, что я его лично знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, какой есть. Как-то его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал. Они явно других ждали. Так что дальше. О-о-о! Вот он, вот он, вот он, вот он. О! О! Стар, стреляй, ну ёбта. Вудила. Все, все, одолели тварей. Ага. Так, слышь, приятель, ты меня дважды уже выручила, а я таких вещей не забываю. Вот возьми. Уж чем богат. Полтора косаря мне дал. Окей, спасибо. бляха я не прочитал, что он там говорил про стрелка. Так, давай в лагерь, там все слухи узнаешь. Так, это мы читали уже такое. Окей. Погоди. Где-то у меня тут в журнале должна история. Угу. Так. Та -а вот. Никто не пострадал. Так. Никто не пострадал, они явно других ждали. Так что дальше зашлись мирно. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. Серый мой брасильник сейчас в ангаре, на свалке. Подошвя, так. А -а -а, на свалке. Я тебе скину координаты, пообщаешься. Он на стрелке больше знает. На выходе посторожней. там компашка монитов обосновалась. Кстати, тут за мной мутанты гнались. И не думаю, что они угомонились. Не поможешь мне их отстрелять? Раз, два, все, делов. Окей. Я уже это сделал Так, убить стрелка Окей, задание обновлено а, Это мне что, КПК лиса а, Серый лису Один знакомый просил встретить группу сталкеров Отскопавших тайник стрелка Я буду на свалке, если что, подходи Окей Так А вот это интересно Про стрелка интересно Я думаю, а мы с вами Наверное, спецзадание отложим Оно никуда не денется И посмотрим, короче Попробуем найти тайник стрелка, да, наверное, скорее всего. Вот. И все-таки интересно, да? Ну, в, коме... в любом случае в комментах э, напишите в первую очередь, куда лучше сходить. Спецзадание выполнить, либо э, тайник стрелка найти. Потому что я думаю, что интересно будет найти... поискать тайник стрелка. Так, окей. А что у нас дальше? У нас дальше есть э, спрятанные вещи. Недалеко от поста скинул рюкзак. Надо поскорее забрать, пока командир не перевел нас на другую локацию. Окей. Идем прямо. В принципе, тоже недалеко. что такой вот стрелок. Видать, наверное, самый такой крутой, наверное, сталкер, наверное, типа легендарный какой-то, да? Стрелок этот. Все так им интересуются, никто про него ничего не знает, как бы он такой скрыт. Это чё, бляха-бандиты? Так вот. Бандиты, значит, да? У меня есть гадюка для таких... Для таких тварей, как они. Нифига там, смотри, поуби... поубивато Так... Ну, опа, опа, опа, опа, опа. Что ж, с автоматом, что ли? Круп. Поход дела. Бляха. Там еще псины бегают. Как бы не напали. Хорошо. Еще кто-то есть, нет? Угу. Ща поближе подберемся да что ты такой заклинило еще все сдох отлично отродье подохло так Сейчас мы пусто. Сейчас мы их тут. Бляха, граната Как как как гранатами пользоваться? Наги? Ой, нога я выбросил оружие. Так, еще кто-то живой, да? А, да ладно, вот здесь, в этой машине, короче, где радиация? Тут схрон какой-то. А я хотел тогда подойти же. Помните, да? Посмотреть там. Буду я еще на тебя патроны тратить. недостоин, Гнида. Так, погоди, а, давай-ка может поменяем, короче, оружие. Может у меня наклинит, потому что оно у меня изношено. Разрядить. Выбросить. Все хорошо. Все хорошо. Так, окей. Здесь у нас радиация. Где-то. Ну-ка, быстро, быстро, быстро, быстро. Где ящик, ящик? Ух ты! Ух ты! Какая-то супер-пупер аптечка, погоди-ка Так, радиацию, оп угу. Какая-то крутая аптечка Взял Армейская аптечка Специализированный медицинский набор для борьбы с физическими повреждениями и кровотечением В него входят компоненты для ускорения... Си... <васт> <fortunate> и с удумала-то? Пока читаю тут так, э -э -э, в него входит компонента для ускорения свертывания крови. Обезболивающие антибиотики и иммунные стимуляторы. Окей. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, поблизости больше ничего нет. У нас дальше идет свалка. Свалка, короче, и потом идет. Нифига, тут встретиться с кротом. Взять крота информацию. Украсть документы. Ну, в принципе, это все недалеко у нас. куда По спецзаданиям, да? Поэтому. Направляемся вот сюда. Это что, не агропром Окей, мы там не были, кстати. Окей, идем, короче. Рюкзак сталкера в автобусе. Угу. Идем, короче, прямиком к. Кира, она там жрет сталкера. Ёпта, Бандюгани. Вали актив. ладно блин они далеко далеко далеко далеко так погодя а если с пистолета Мы, кстати пистолет не проверяли у ништяк. окей где где там второй Ништяк! Пекаль-то мучит. Так, ладно, гадюку пока не будем тратить. Так, где он там? Гадюку пока не будем тратить, короче, туда, да? С пекалем походим. Неплохо, в принципе. Так, аптечек неплохо понабирали. Окей! Так, журнал какой-то. Ух ты, личные заметки. Дальняя вылазка. первый впечатление даль... Так, отправились в первую дальнюю вылазку по зоне в бывший неагропорм за документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию торговцы. Больше похоже на легенду о местности где-то на севере, по пути к центру зоны, где мозги сгибают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться и народ поспрашивать, чем черт не шутит, а может я там тоже бывал? Да еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту местность вроде бы научился проходить. И торговцы хотят узнать, как. Для чего им это нужно, понятно. Э, для чего им это нужно, понятно. Хотя доступ к нетронутым. Хотя доступ к нейтронутым полям артефактов получить. Ну что ж, я готов к сотрудничеству, окей. Хм, торговец не подвел, я ему благодарен. Дал в руки нить в плане поиска стрелка. А именно, наводку на, стр... на сталкера попробует еще Лис. Он тут рядом засветился, просит о помощи, Сервич думает, что он знает стрелка. Окей. Встретился с Лисом. О, есть две новости. Одна плохая, о стрелке он знает мало. Другая хорошая. Я получил информацию, что его, его брат серым кличут знает о стрелке больше. Серый, я так понял, километрах в двух на север. Где-то среди свалки радиоактивных отходов в ангаре. Так что задача понятна. Успеть с ним встретиться, пока он не перебрался в другое место. Окей. Так, встреча с серым. Надежда все бы. Че ты там сявкаешь? Так. Надежды все быстрее быстро узнать, стрелки стрелке Информация серого не более чем отсылает меня к сталкеру по прозвищу Крот. Который вроде бы знает место расположения тайника группы стрелка. Впрочем, если информация подтвердится, то тайник это уже что-то материальное. Глядишь, там найду действительно полезную информацию. В смысле, а с серым уже встречался? Это что, тот, короче, который. А, я ж да, я, ж, я, я же помогал тогда в этом в ангаре. стрелиться от бандюгов. И вроде как да. Получается. Получается, серым я заранее, короче, встретился. Так, шавка. Шавка, мать твою! Ты где? Давай я тебя убью, чтобы ты здесь не мешалась, ладно? Окей. Так, давайте здесь скинем, короче... Здесь у нас будет... Ни хрена, я такой толстый, что не могу, короче, забраться по лестнице. Так, здесь я буду хранить, короче, для этого автомата. Вот этот автомат, короче, и патроны для него всякие. всякие. Вот. Так. Ну и, наверное... Погоди, надо, короче, запомнить, не забыть, короче, где мои тайники находятся. У меня три тайника. Один, короче, у Сидоровича, один здесь... И один, короче, на свалке, вот. Так что, давай-ка, я сделаю так. Пять. Uh -huh. Пять. Чтобы везде какой-то был припас, если что, да? Логично, логично. так, так. Так, так. Uh, ну и в принципе, наверное, все. Да, и как раз uh, место освободил. Хорошо. Как накопится патронов uh, нормально, нормально, то возьму тут автомат, короче, и буду с ним ходить. Думаю так. Думаю поступлю так. Но здесь, конечно, я появился вообще люто, просто с этими бандюганами за спиной. И я надеюсь, что военный, короче, на том блокпосту защитит стоянку сталкеров на свалке от нападения бандитов. Да ладно, опять что ли? Снова опять? Защит, защит, Да, ну. Окей. Okay. Давай-ка А! Это как раз вот этот. Тот. Где серый, короче, да? Так, нужно автобус найти. Я теперь могу, в принципе, бегать. Эк, автобус автобус автобус автобус э -э -э. -кар та карта ты чё бесишься мастер фломастер а у на самой свалке получается да окей чё то ящички то не появились еще не восстановились Патрончиками-то. Эй, здорово, народ. Так, убери Да, хорош тебе, Я свой, я свой, я свой, ты чё? Опа. Это я заберу. Опа. Вот этот ништяк. Вот это хорошо. Давай-ка я вот так вот сделаю. Привет. Эдик Шип. Здорово! Старые, молодые, так, 5, а, давай-ка тебе что-нибудь продадим, нет? Вдруг старается. Она. Куричка. Тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол. Дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во! Я же говорил! Брешут! Брешут, что тут аномалия! Нормуль. Ух ты! А, это мое говорю ух ты это мое короче ладно окей э, патронов пока для него короче мне не копилось нормально ну, в принципе здесь 219 и в том тайнике тоже сколько-то там да ну, ладно пускай копится спецназ в любом случае хотя ну вот эта точность получше повреждения вот послушайте, может быть. скорострельность он и удобству, короче, уступает. Ладно, пускай он здесь лежит. Так, где тут автобус? лихомертвый мертвый с бутылкой водки. Так и умер с бутылкой водки. Окей. Так, автобус, он наверное, автобус. Обычный автобус. И все как обычно Кто спорит о чем-то то кто просто сидит все что ну ладно я думал сейчас песенку спою так а -а -а, где тут ну, неплохо, слушай. Аптечки тоже хорошо. Аптечки и это все хорошо. Так, схрон в металлоломе. На кучу мусора в трубе положил Хабар. Хорошо. Так, ну, отправимся уже, наверное, в следующей серии. Давайте, как обычно, пока, ну, ну здесь присядем. Вот. И отправимся уже... Так, отправимся дальше искать тайники, да, и... Поможем свалку отбить...